Всем привет! Еле-еле заставила себя снять это видео. Мне вообще сейчас не хочется брать в руки телефон, включать камеру и что-либо записывать, показывать. Я сейчас объясню, с чем это связано. Пожалуй, это впервые у меня такое в Инстаграме происходит, когда мне за последний месяц прислали столько сообщений. вот Многие из вас, кто у меня в Инстаграме подписан, прислали мне... Со своими историями, что сейчас происходит в ваших странах, в ваших городах, что сейчас происходит конкретно с вами, вообще, вот в каких условиях и в каких рамках вынуждены выжить. И читая каждую откровенную историю, ну, знаете, как бы я себя не абстрагировала чего-то, не держала в руках, это сложно, это невозможно. Спасибо огромное вам за доверие к моей персоне, за вашу открытость, за вашу честность, за вашу правду. В принципе, люди для этого и созданы, для того, чтобы общаться, для того, чтобы приходить к какому-то общему мнению, для того, чтобы находить истину. и Неважно, где мы с вами находимся, в какой точке планеты, кто где проживает, благодаря сейчас соцсетям мы можем с вами объединяться, общаться, делиться информацией и делать правильные выводы. Мне недавно попало на глаза такое видео, показывает журналист, как она подошла к одному из торговых центров, где стоит огромная-огромная очередь, которая выходит за пределы торгового центра, люди стоят даже на улице, ну там, наверное, человек 200-300, я не знаю, я затрудняюсь сказать, но ориентировочно где-то приблизительно так, но в принципе вы сами видите, что происходит у вас в городе, и многие в этих очередях сами стояли, поэтому прекрасно знают, о чем речь. И девочка-журналист подходит к двум женщинам, женщинам, наверное, лет 60, 55-60, может, чуть больше. Они стоят в масках, и две подруги, скорее всего. И она у них спрашивает, а почему вы решили вот именно сейчас прийти вакцинироваться? И одна очень как-то так резко отвернулась, видно, не захотела ничего отвечать. Ну, а другой, видно, неудобно, потому что все-таки подошли с камерой. И одна отвечает, раньше не было времени, а сейчас появилось время, и я решила пройти эту процедуру. А другая продолжает также вот отворачиваться, как-то не хочется ей смотреть совершенно в камеру, не хочется ей вступать в диалог, и, и снова поступает вопрос, вот к той разговорчивой подруге, Такого рода вопрос поступает. Может быть, все-таки это не из-за того, что у вас времени не было, может быть, потому что вас сейчас вынудили и заставили. Она говорит, да, конечно, это тоже, поэтому мы вынуждены здесь стоим. Ну и другая, которая не хотела общаться, поворачивается, и он, видно, уже не выдержал. И она говорит, поскорее бы пройти эту процедуру, уколоться и сдохнуть поскорей, и не видеть всего этого кошмара, который сейчас происходит. И в этот момент я поняла, что цель достигнута. Вот именно то, что хотели достичь, они к этому и пришли. И сейчас таких людей все больше и больше, и больше, и больше становится, к сожалению. Мне искренне очень жалко людей, которые оказались в ловушке, в ловушке той системы, которые оказались сейчас эксперименте не просто так я говорю, что это эксперимент, это глобальный эксперимент, о котором знали все правители всех стран. Наш предыдущий президент, господин Порошенко, перед своим уходом подписал документ, в котором обязуется с такого-то по такой-то год на территории нашей страны провести эксперимент над людьми. Он так и называется, так как мы сейчас все... Об этом слышим и все часто употребляем это слово. Но для глав государств это не было неожиданностью. Все были относительно подготовлены к этому к эксперименту. Не знали, может быть, конкретно, что будет, да, но насколько он затянется и какие результаты ожидают впереди, но то, что знали, это сто процентов. Многие страны и сейчас на несколько лет вперед продолжают закупать эту вакцину, понимая для чего они делают и какой план им нужно выполнить перед, не перед народом, перед кем-то другим. Я неоднократно употребляла такое слово, как эксперимент. Да, вы не ослышались, это действительно эксперименты, многие из вас это уже знают, понимают и видят, что мы являемся частью эксперимента. Вот, ну, вы знаете, я иногда смотрю вообще, что происходит, мне иногда кажется, что я снимаюсь в сериале. Я снимаюсь в глобальном сериале, за которым наблюдают. Это, конечно, удивительно, это странное чувство, но так оно и есть. Не хочется быть актером в этом шоу. Каждая страна является коммерческой организацией, которая ежемесячно, там ежеквартально получает определенные установки, определенные планы. Вы, кстати, обратите внимание, кто находится, кто проживает в нашей стране. Каждый раз, когда наш президент куда-то уезжает на Запад, а потом возвращается, начинаются какие-то кардинальные действия. Наш менеджер получил план квартальный и начинает этот план максимально быстро осуществлять. В принципе, он все выполняет то, что требует от него. Если вы сделаете все эти этапы этой чудесные процедуры и все закончится, вы глубоко ошибаетесь. До 2025 года лучше не станет точно, вас каждый раз будут развлекать все новым и новым, немножечко будут давать ослабления и снова сюрпризы, поэтому легче не станет. И не думайте о том, что ваше государство настолько заботится о вас, настолько беспокоится. Если оно так заботится, то почему тогда государству вашему все равно? чем вам кормить детей, как зарабатывать вам деньги, как вам дальше платить за лечение ваше. Государство не несет за вас ответственность. Перед тем, как вы заходите в помещение, где находятся люди в белых халатах, и вы на 100% готовы им довериться. Вы подписываете бумагу, вы ставите подпись на добровольное разрешение себя в качестве эксперимента. Вас спрашивают наличие ваших хронических болезней. А много из вас знают, какие у вас хронические болезни, и что на данном этапе в вашем организме происходит. Вы обезопасить себя никак не можете. Вы просто как скот идете на бойню, а государство себя уже давным-давно обезопасило тем, что подсунуло вам бумажку, где вы ставите свою Подпись о том, что вы совсем согласны, что будет с вами происходить. Поэтому у нас и добровольно, принудительно все происходит, в случае чего государство вам скажет, а вас никто не заставляет. Сейчас немножко прервусь, потому что у детей начинаются английский, я им все тут настрою, и в другом месте мы договорим с вами. Так, все я на месте, я уже с вами. Друзья, мне много задают вопросов, что делать, как быть и когда это уже закончится. Ребят, естественно, есть план, и есть план четко прописанный, когда это все закончится. Но в ближайшее время это не закончится. Поэтому единственное, что вы можете каждый для себя сделать, это стараться как можно меньше бояться. Я знаю, что тысячи миллионов людей находятся сейчас в таком состоянии, безвыходном состоянии, но вы посидите немножко, подумайте, проанализируйте. Кажется, что безвыходное состояние, но безвыходных состояний не бывает. Всегда есть какой-то выход. Просто иногда мы его видим, иногда мы его не видим, иногда мы его просто не хотим с вами видеть. В ближайшее время лучше не станет. Это только начало. Не стоит сейчас развивать демагогию, кто прав, кто виноват. Мы все сейчас с вами находимся в одинаковых условиях, в одинаковой ловушке. И здесь нет... Не тех, кто прав, и не тех, кто не прав. Поэтому нам с вами вот с этого всего, к сожалению, не вырваться. Могу сказать только одно, что повезет тому, кто будет думать не своим сознанием, а своим подсознанием. Вот это вот, пожалуй, самое главное, что мне хочется донести до вас. Это две разные вещи — сознание и подсознание. И за последние 10 лет, я думаю, что... Многие из вас заметили, как меняются люди, как стали меняться люди. Они стали другими. Многие стали чувствовать то, что раньше не чувствовали. Многие стали видеть то, что раньше не видят. И сейчас всего этого нас пытаются лишить, потому что боятся, что много людей узнают правду. Боятся, что много людей почувствуют свою силу. Для того, чтобы этого не было, вот происходит то, что сейчас происходит. Людьми, которые стоят в очереди 6 часов утра, именно намного проще управлять и на них легче зарабатывать. Ответственность за себя и за свою жизнь несете вы перед собой, перед своей семьей. Не ваше государство, не тот, кто вас к чему-то принуждает, только лишь вы. Пройдет время, государство не будет вам давать деньги на лечение. Вы будете искать, где взять деньги, чтобы вылечить себя, вылечить свою семью, чтобы свою семью не оставить без родителей, без средств существования. Пройдет время, все закончится. Никогда ничего не бывает вечным. Закончится то, что и сейчас-то происходит. Закончится и этот бред, в котором мы сейчас с вами все оказались. Совсем недавно я снимала видео, я не помню, но это вот из недавних видео, и в комментариях прям так активно начали разговаривать, обсуждать тему врачей, тему образования. Ребята, вот подниму эту тему немножечко, приоткрою вам занавесть своих мыслей. Я не строю себе иллюзий в плане образования. Это не мои слова, это слова Черчилля, который когда-то в свое время сказал, что школа не имеет ничего общего с образованием. Это институт контроля, где э, людям привывают качество общежития. И в целом я с этим согласна. Я сейчас не говорю за образование, которое получают на Западе и в отдельных школах, да, где это образование стоит космических денег. Я сейчас говорю за образование вот в нашей стране. Кто-то написал, что школа дала мне очень много, я научилась читать, писать, общаться, я научилась коммуницировать, Там у меня появились друзья. Ребят, вы бы так научились коммуницировать, не обязательно для этого ходить 12 лет в школу. Да, школа учит читать, писать, мы учим развивать какие-то свои мысли, какие-то навыки, но не 12 лет. Вот сейчас мои дети пойдут, они будут учиться уже в школе 12 лет. Я считаю, что 12 лет – это упущенное время, потому что очень важное время, вот это 12-13 лет – когда мы называем этот возраст переходным периодом, это настолько важный, ценный возраст. И вот все то, что я перечислила, это можно сделать за гораздо меньшее количество лет. Все, что происходит с нами в школе, это добровольно-принудительное навязывание всего процесса. Мы учим то, что нас... Мы учим то, чему нас заставляют. Мы читаем те произведения, которые, может быть, для нашей жизни, они абсолютно не нужны. Потому что я считаю, что многие произведения но для ребенка, для того возраста, в котором его заставляют читать произведение, оно слишком тяжелое оно слишком трагическое, оно слишком нагружающее детскую психику, но нас заставляют. Почему? Кто придумал это образование? Для чего? Для чего это образование сформировано именно таким способом? Почему в таблице Менделеева нет самых важных элементов, которые так необходимы жизненно необходимы человеку и всему миру? Мы учим то с вами, что выгодно тому, кто эту систему образования придумал. И в первую очередь, когда мы попадаем в первый класс, мы находимся в небольшой комнате, где нас 30-35 человек, которые приходят каждый со своей энергетикой и высидят маленькому ребенку, ну и даже не только маленькому, даже будучи уже там 13-14 лет, вы вспомните, как сложно высидеть 45-минутный урок, есть уроки действительно интересные, когда они проходят на одном дыхании, но большая часть Уроков. Ты сидишь, ты просто вынужден высиживать, тебе тяжело, тебе хочется в силу своего возраста эмоционального двигаться больше, больше бывать на свежем воздухе, больше что-то делать, то, что нравится тебе, заниматься каким-то хобби. Но нет, ты вынужден сидеть большую половину дня в закрытом пространстве с большим количеством людей. И нравится тебе слушать это или нет, ты должен сидеть и терпеть. И, в принципе, потом по жизни мы и терпим все, что происходит с нами. Потому что если в классе есть какой-то ребенок, который имеет свое мнение, этот ребенок считается сразу автоматически неправильным. Потому что он должен строго выполнять то, что говорит ему учитель, то, что говорит ему система. Это вот безумие с поднятием руки для того, чтобы попросить разрешения сходить в туалет. Я считаю, вот именно с этого момента и начинается наше унижение. И потом, в принципе, по жизни мы, являются, мы являемся все с вами терпилами. И нас всю жизнь дальше продолжают унижать. Мы считаем это нормой. Я не говорю сейчас за всех учителей. Есть разные учителя. И ну, по статистике только 2-3 учителя, к которым ты идешь с удовольствием, которых интересно слушать, и которые не будут гнобить ребенка, каким бы он ни был. А дети не могут быть все одинаковыми. Вот все 30 человек в классе, они все будут разные. А их заставляют все быть едиными, одинаковыми, одинаково мыслить, одинаково думать, одинаково действовать. Я недавно встретила своего одноклассника. В школе этот мальчик был невероятно умный, с такими способностями, но те способности, это, я считаю, что это был дар Божий. Это был не заучка, вот просто легко все запоминал, легко все делал, всегда всем давал списывать, очень дружелюбный, очень контактный человек. Когда все мы заканчивали 11 класс, то этого мальчика брал любой институт на любой факультет, без экзаменов. И я тогда очень хорошо помню, что все учителя, там, зауч, школа, они все настоятельно рекомендовали ему выбрать филологический факультет. И вот э, он поступил на филологический факультет. И спустя время, когда я недавно его увидела, я просто обалдела. Этот парень работает сейчас охранником в супермаркете. Где произошел сбой? Какой филологический факультет при его способности? Это не зубрилка, это не заучка. Это талант от природы, который мог себе выбрать юридические, экономические, международные отношения, который мог дальше развиваться в этих направлениях, более современном. Но его почему-то отправили на филологический, потому что он, видите ли, очень круто сочиняет стихи. Сколько из нас людей, да даже двоечников, сочиняют круто стихи. Ребят, и таких большинство, большинство умных, талантливых людей, которые, выходя за пределы школы, за пределы образования, они просто вот со своими умами, они не знают, как выживать в этом мире. Они, да, они умеют красиво говорить. И многие из вас в комментариях вот пишут и дальше борются за то, что нужно красиво, грамотно, умно говорить. И что? И что, ребята? Сколько сейчас талантливых инженеров, которые сидят без работы лишь потому, что в его время тогда не было компьютеров, не было этих программ, они просто сидели от руки все это, чертили, и они сейчас вынуждены бедствовать, они просто потеряны. Вот некоторые мне пишут в комментариях, вот мой такой ребенок талантливый, он закончил хорошо школу, сейчас уехал за границу и очень хорошо себе построил свою жизнь. Ребят, я счастлива за вас, есть такие случаи, но их, к сожалению, мало. Большинство происходит наоборот. Вы сами вспомните класс, в котором вы учились. Сколько из вашего класса стали успешными людьми? Сколько людей? Сколько человек? Там, ну, просто их будет минимум. Там, ну, от силы 2-3 человека, которые чего-то добились и живут сейчас успешно. Я не говорю, что учиться не нужно. И мои дети пойдут в школу, и мои дети вынуждены будут учить даже то, что им не нравится. Но мне бы хотелось, чтобы наше образование было другим, чтобы образование для моих детей было другим. Мне бы хотелось, чтобы изначально маленького ребеночка учили важным вещам, учили, как быть счастливым, чтобы учили не быть терпилой чтобы учили радоваться жизни, несмотря ни на что. Чтобы учили идеям, учили человечности, не жестокости, а человечности. Ну а теперь, что касается медицины, немного слов о медицине. Мое все детство прошло в больнице, потому что я дочка врача. У меня папа был заместитель главного врача, и все свои выходные, все свои каникулы я проводила, бегая с девчонками по всем отделениям больниц, что мы там только не творили. У меня был папа правильным врачом. Он всегда делал прививки, которые ему заставляли. В общем, это человек системы. Что позвонили, сказали сделать, он всегда сделает безоговорочно. Вот как работает эта система. И учат врачей в первую очередь, что сделать. Продать правильно препарат. Мы получаем с вами помощь в виде таблеток, на которых нас успешно подсаживают. И дальше мы все время вынуждены... Принимать их. Медицина не способна на излечение человека. Наша медицина в том формате, в котором мы ее видим сейчас, она не способна на, излечение, на полное излечение человеческого организма. Не способна. Мы приходим за своего рода дозой наркотических средств, которые просто являются легальными всего лишь. И кто-то мне когда-то в комментарии написал, Аня, как ты можешь вообще так рассуждать, если ты сама забеременела благодаря врачу? Да, ребята, вот представляете, 10 врачей прошла, и только один врач сказал, а нафига ты это все пила в течение такого количества времени? Тебе говорит, не, это не, это не, это не надо. Мы же заведова с вами идем к врачу. Зачем? За волшебной таблеткой. А нам не всем нужны эти волшебные таблетки. И в 99% эти волшебные таблетки, они вообще не нужны. Я сейчас вам приведу пример у нас э, знакомый, Ему ставят диагноз. Рак поджелудочный и еще в некоторых органах происходят воспалительные процессы. Он улетает по работе на длительный срок, в Арабские Эмираты и продолжает дальше там, делать диагностику и проводить лечение. И каково его удивление, когда он приходит в больницу, ему говорят, у вас нет никакого рака. У вас есть, да, какие-то там отклонения, которые убираются достаточно быстро, но нет ни того, ни того, ни того диагноза, который ему поставили вот в той клинике предыдущей, где он проходил и обследование. Тысячу раз проверяйте свои диагнозы. Я ни в коем случае не хочу обидеть врачей, все врачи разные, все люди разные, у всех у нас взгляды на жизнь разные, совесть у нас у всех разная. Но вот расскажу еще такую маленькую историю, в силу своей профессии, когда я занималась проектами, дизайнерскими проектами, вот как-то так сложилось, что большая часть клиентов это были клиенты с медицинским образованием, медработники, которые делали свои частные медицинские проекты. И вот если подсчитать, вот то, что я припоминаю, их было 8, 8 кому я делала дизайн-проекты. Это была онкологическая клиника, которая государственными деньгами датировалась. Это была гинекология, стоматология, возьмем туда же косметологию и дерматология. Так вот. С каждым клиентом ты максимально проводишь времени, ты максимально много общаешься, узнаешь его, не просто его потребности, что он хочет, но узнаешь его еще и как человека. Так вот я хочу сказать, из всех перечисленных, человеком оказался только один. Это была гинекология. Я была просто удивлена на то, как... Вообще этот врач относится к пациентам, к своим будущим пациентам, которые должны к нему приходить в эту клинику. С какой любовью, с каким теплом это была такая редкость для меня. Потому что на фоне всех остальных предыдущих я была просто удивлена такой, такому контрасту. Самый страшный врач для меня оказался онколог, который сказал, там мне вообще по барабану, они все равно сдохнут. И все остальные не исключения, независимо от того, как они вам улыбаются, и с какой благодарностью они ждут вас в своих клиниках. Так что, ребята, доверяйте в первую очередь себе. Кроме себя, никому в этом мире вы не нужны. Доверяйте, перепроверяйте, и будьте счастливы. Всем пока!